Здравствуйте, меня зовут Валюлина Альфия, в детском центре Пеппи занимается моя дочь Валюлина. Да, она, ей 4,5 года, и мы очень рады, что мы нашли подобную методику и занимаемся по ней вот уже второй год. Здесь мы занимаемся первый год, но нам очень нравится и преподаватели, как здесь подают материал, детки уже разговаривают, уже... Поют песни, уже знают довольно-таки большой набор фраз. В общем, нам все очень нравится, и мы намерены дальше заниматься. В большом восторге от того, что дети так быстро схватывают материал и учатся, и знают уже, мне кажется, больше нашего ну, базового школьного материала, по крайней мере.